всем привет! С Днем знаний, с первым сентября всех. И сегодня я специально, буквально постараюсь кратко провести эфир как психолог, психофизиолог, лайф-коуч о том, как все-таки использовать знания для качества жизни, чтобы не утонуть в этих знаниях. И сегодня я вам дам... Покажу, как работает наш мозг, что такое ретикулярная формация, для чего она существует. Кратко, прям на примерах покажу и дам вам практики. Итак, напишите, пожалуйста, у кого сегодня праздник, 1 сентября, у кого сегодня начало учебного года. Может быть, у кого-то дети в школу, и у вас такой праздник общий. Может, у кого-то э, началась э, другая... Ваша часть, может быть, где-то обучаетесь, может быть, у вас. У кого сегодня праздник? Напишите, пожалуйста, у меня, или просто поставьте плюсик. 1 сентября принято во всем мире использовать как день знаний праздник цветы все нарядное, все красивое, и люди на самом деле обучаются новому. Для того, чтобы… Напишите, пожалуйста, для чего люди обучаются новому, для чего вы получили высшее образование, для чего вы обучаетесь в тренингах, вебинарах, мастер-классах, читаете книги. Вот напишите, для чего. Вот для того, чтобы. Чтобы что. И пока вы пишете, я хочу вам сказать, что пока вы пишете, вы погружаетесь в себя и осознаете, что большинство полученной информацией совершенно не является истинными знаниями. Правда? Смотрите, есть информация, которой сегодня много. Есть знания, есть мнения. Я сейчас не буду долго на этот счет теоретизировать. Я скажу лишь простым, таким доступным языком для всех нас. Итак, смотрите. Действительно, для того, чтобы стать кем-то, надо учиться, говорят, да? Чтобы не стать там дворником, не мести улицы, так нас учили, по крайней мере, надо учиться, учиться, учиться, как завещал Великий Ленин. И на самом деле, да, я согласна. Только смотрите, когда мы учимся, нам нужно понимать, для чего, чтобы что, как эти знания мы будем применять. А теперь смотрите, вот не так давно встречалась с знакомым мне молодым человеком, спрашиваю, как твои дела, как твой бизнес, как успехи. Он говорит, надо еще пойти на одну вышку. То есть, ну, еще одно высшее образование. Я говорю, а зачем? Ну, пусть будет, а вдруг работу найду. У кого такое есть? У кого такое есть, что чем больше у вас образований, тем больше вы получите возможность иметь такую работу, за которую вам будут платить? Вот сейчас у многих, я уверена, идут какие-то трансформации, правда? А теперь смотрите, обучение входит, если брать вот этот нашу пирамиду развития нашего, оно и, обучение идет в разряд как именно ты э, делаешь то или иное, чтобы получить желаемое, чтобы получить, э, достигнуть цели. Например, э, если я хочу э, себе встретить любимого человека, вот вчера консультировала женщину, то... Что ты для этого делаешь? Я слушаю бесплатные ролики на ютубе. Хорошо. Я нахожусь в группе, там какая-то группа, где люди там что-то обсуждают. И зачем тебе это? Ну, вот интересно э, знание других людей. Для чего человек на самом деле хочет встретить себе любимого человека? построить здоровые отношения. У нее муж умер, и она хочет нового человека встретить. Но она не понимает, что если человек с ней сейчас, ее 47 лет ей не встретился, значит она что-то делает не так. Она находится в кругу тех людей, которые якобы ей там что-то подсказывают. Хорошо, а ты хочешь... Ты закончила... Недавно была девушка в денежного интенсиве, которая говорит, что я закончила, вот, заканчиваю курсы, получаю, значит, диплом коуча, но вот я теперь не знаю, что с этим делать. То есть, а зачем ты дошла? Ну, чтобы деньги получать. Хорошо. А чтобы деньги получать, это что надо? Только диплом уметь. Поэтому у нас у многих людей есть много, скажем так, таракана в голове заблуждение, потому что нас приучили с детства, что нужно учиться для того, чтобы потом иметь себе работу, дом, квартиру, а конкретики у людей нет. Конкретики. Сейчас сегодня поговорим про регулярную формацию, дам практики и что такое конкретика. Или человек говорит: я хочу много денег, сколько? Ну, чтобы на все хватало. А на что на все? Сколько денег? Н -н -н. И человек бесконечно ходит, ходит на эти тренинги, вебинары, слушает, учится. И на самом деле причина следующая. Страх делать, люди не осознают, что нужно применять эти знания. Как правильно, сегодня Сергей Раевский сказал в комментариях, что настолько много приходится обучать, что некогда делать. На самом деле не столько некогда делать вы обучаете. На самом деле есть страхи, которые вы не осознаете. Кстати, до сих пор я вас не видела на консультации. Мы с вами договорились, и я готова с вами поработать, Сергей. Есть страхи, которые мы не осознаем. И эти страхи звучат таким образом. Кому я нужен или нужна с моими знаниями, а вдруг у меня не получится, а вдруг, а вдруг меня будут обсуждать, осуждать мои друзья-знакомые, что я там куда-то полезла или полез в новое что-то. А кому нужен этот сетевой бизнес? А как это ты будешь тут умничать в этих Facebook-лайфах, в этих Инстаграмах, на Ютубе? Вот как это? Понимаете, на самом деле у нас эти страхи. Вот согласитесь, что я права сейчас. Так вот, смотрите, я сейчас, как психофизиолог, имея опыт работы, не только теоретически расскажу, как устроена наша сейчас ретикулярная информация и дам вам конкретные практики, а и как, как коуч скажу вам, что все намного проще. В нашу голову забивают информации настолько много, настолько убеждений, что мы сидим. И бесконечно учимся, читаем, слушаем, наблюдаем. И мало кто берет э, вот эти знания, которые берет у другого человека, услышал, он применяет их на практике. Потому что у человека нет конкретных целей. Потому что нам, нас, нам было давным-давно внушено, что надо много учиться. И в связи с этим у нас много учебных заведений. У нас такая большая коррупция в учебных заведениях, по, по крайней мере, по советском пространстве. Потому что э, там, если даже ты и знаешь, что тебя зарубят, если ты и знаешь тебя, я не говорю, что везде, но в большинстве в учебных заведений, если ты и знаешь, что все равно будут требовать взятку, оплату, я работала целый год в академии, в правовой академии, где видела изнутри, как это работает. Даже те ребята, которые хорошо обучались и не тр переживали, тряслись из-за того, что им нужно платить. И это факт, и никуда от этого не денешься. Итак, смотрите. Если говорить о том, как мы устроены, как устроена наша ретикулярная формация мозга, вы можете погуглить и узнать, что такое ретикулярная формация мозга. Вам это будет интересно. Для тех, кто любит обучаться, вам будет интересно меня перепроверить. А может быть, вы поверите мне, как психофизиолог. Итак, смотрите. Ретикулярная формация мозга... Рассчитана для того, чтобы усилить активность коры головного мозга, усилить активность периферической нервной системы. Все. точка. Я сейчас акцентируюсь на более другой функции, чтобы тут вам лекцию не читать. Так вот, смотрите. На самом деле, ретикулярная формация мозга отвечает за фокус внимания на том, на что вы фокусируете это внимание. И от этого зависит ваша карьера, ваши деньги, ваши счастливые или несчастливые отношения. И вот сегодня мы с вами будем учиться осознанно управлять своим фокусом внимания. И вот прямо сейчас делаем практику. Готовы? Кто готов, пишите плюсик. Делаем практику прямо сейчас. Если готовы, пишите плюсик, чтобы я видела, что мы готовы к практике. Готовы? Пишите плюсик. Фейсбук, Инстаграм. Жду ваши плюсики, если вы готовы делать практику. Так. Инна, Михаил, Юи. Угу. угу. Спасибо. Если мы готовы делать практику, поехали. Спасибо большое, Таня. Угу. Итак, внимание. Практика. Фокус внимания. Вот прямо сейчас посмотрите вокруг себя и увидите розовый цвет в том месте, где вы находитесь. А вот посмотрите, оглянитесь и увидите розовый цвет. Есть? Запомнили? Есть? Поставьте два плюсика, кто увидел и, практи... и увидел вокруг себя в комнате розовый цвет. В каких предметах? Угу. Два плюсика, кто увидел розовый цвет вокруг себя. Спасибо. Вижу плюсики. А теперь внимание. Глядя сейчас на экран, вот туда, где вы сейчас работаете со мной, не отводя глаз, назовите все предметы красного цвета. Спасибо большое. И вы заметите, что... Как, вы заметите, что вы увидите, вы не, вы не вспомните этот зеленый цвет или красный цвет. Вы будете помнить только то, что я вам сказала, розовый цвет. Вы будете удивлены, как... И вот так вот работает наш фокус внимания, особенно если проводить это упражнение в новом месте людей. Вот поэкспериментируйте со своими близкими, друзьями, поэкспериментируйте такую простую практику на своей работе, со своими командами, кто работает в бизнесе. Смысл этого заключается в следующем. На что мы фокусируемся, какую команду даем, то у нас, то мы и видим. Дело в том, что вот там, где мы видим розовый цвет, в данном случае как пример, это то, о чем мы думаем и на чем фокусируемся в жизни. Наши сознательные, наши сознательные, наши сознательные, может удержать только количество того вокруг нас, сколько мы себе захотим. Есть научные данные, что мы можем удерживать в фокусе внимания, там всем плюс-минус 2 единицы. И вы это можете делать, и, и можете фокус внимания главных своих сфер жизни определить. Отношения, здоровье, деньги. И по каждой сфере грамотно описать, чего вы хотите. Сейчас чуть позже расскажу, как. И удерживать фокус внимания на том, что для вас важно. Именно поэтому многие из вас уже купили книгу, книгу-инструкцию, как фокусироваться на грамотном, как грамотно фокусировать себя программировать, писать свои запросы через вижу, слышу, ощущаю. И должно быть их должно быть много, чтобы в ваше бессознательное, в тело тоже это пошло. Я об этом уже говорила. У кого есть эта книга инструкция, кто уже написал, молодцы, поставьте единичку. Кто еще не написал, значит спросите и эту книгу инструкцию мы вам дадим. Потому что человека, когда нет того, чего он хочет, в него загружается то, чего он не хочет. И таким образом наше бессознательное улавливает вот эти 7 плюс минус 2 единицы, но это может быть не ваше. Понимаете? Это может быть навеянное извне, поэтому у вас должно быть ваше. Так вот. Как на самом деле наш мозг, наша ретикулярная формация отбирает для нас информацию? Наши глаза видят много. И наше подсознание, вернее, бессознательно, это более глубокие слои. И наше подсознание тоже видит многое. Но сознание не может воспринимать много. Если брать, что в сознании это всадник, а подсознание это лошадь, да? то наша голова, наше сознание, он, оно не может много удерживать информации просто по своей природе. Поэтому отфильтровывает ровно то, что считает наиболее ценным. И эта часть мозга и называется ретикулярной формацией головного мозга. Поэтому мы будем учиться с вами сознательно управлять этой, этой частью головного мозга. Это можно. Дальше. Многие из вас, я дала практику и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в рассылку дала, как можно отдыхать за пять минут. Одну, две, три, пять минут можно отдохнуть. То есть вы берете цветок, предмет, который вам нравится, смотрите его в одну точку, больше ни о чем не думаете, мысли бегают, а вы все равно держите. Таким образом вы убираете хаос и отдыхаете и перезагружаетесь. Многие спрашивали, как правильно делать, я Поэтому вот еще раз подчеркиваю, что это тоже сюда же к фокусу внимания. Так вот, наша ретикулярная формация выбирает для нас самое ценное. И она с радостью выделяет то внимание, о чем вы думаете. Понимаете? И вы замечали о том, что вы, когда вам что-то очень нравится, или вам что-то очень хочется, то вам попадается это повсюду. Это то, о чем вы сфокусированы. Например, тренинги работали, и э, работали, значит, с постановкой цели, и девушка описала, что она хочет красную машину. Группа еще хохотала, потому что э, девушка не знала, как эта машина правильно называется, какой марки. Но главное, что она хотела красную машину. И это и там каждый себе там свое там описывал свои хотелки. И она говорит: я куда не иду, я везде, мое внимание выхватывает эту красную, красную машину. Кто такое замечал? Кто такое замечал? Спасибо большое. Спасибо большое, что вы включились и работаете. Так вот, смотрите. Вот прямо сейчас вы слушаете меня, если просто слушаете и не делаете ничего. В одно ухо влетит, другое вылетит. Вот так мы устроены, потому что наше сознание — это только 5%, а 95% — это наше подсознание. И вот когда вы зафиксировали в своем внимании, записали, плюсики поставили, ответили как-то, все, вы вот этот хаос мыслей убрали, и вы записали, записали то, что нужно вам. И вы уже учитесь управлять своей частью мозга, которая называется ретикулярная формация. В этом есть огромный плюс. Наш мозг помогает нам видеть самое важное для нас и не тратить время и энергию, энергию на лишнее. Вы замечали, когда вы находитесь в интернете, например, вы там что-то себе смотрите, ищете, параллельно где-то какая-то реклама кликает, клик-клик-клик-клик, клик-клик-клик, какая-то там, Какие-то травы, какие-то, в общем, беж, бегает за вами реклама. И она боковым зрением вы ее видите, вам хочется ее откинуть. Замечали? Замечали? Так вот, это называется клиповое мышление. Спасибо большое! Это называется клиповое мышление. А слово как клипает уже сегодня наука выделила это клиповое мышление. И это по сути, пишется на подкорку. Даже если вам не нравится, вы негативно относитесь к тому, что вам кто-то пишет, звонит, спамит. Вы тем более это запомните. Понимаете, какая штука? Это клиповое мышление. Поэтому наша с вами задача — видеть то, что хотим мы, то, что нам с вами надо. И так же само, если наш фокус внимания на негативном, на проблемах, на неверных убеждениях, деструктивных убеждениях, то мы видим тоже подтверждение на этот счет. Когда, например, в вашей жизни когда-то вы услышали, что работа, которая... Можно зарабатывать легко в интернете, получать от 1000 долларов и выше... Вы читаете, думаете, ну да, конечно, да-да-да-да-да-да-да, ерунда какая. Что ты тут не рассказываешь? Попробуй-ка выйти на тысячу долларов в интернете. Это сколько надо вложить? Это же сколько труда надо? Это же, это же невероятно трудно. Это же столько нужно денег положить, времени потратить. Да куда мне? Так вот, вот это убеждение когда-то у вас засело, и когда вы даже попадаете на хорошее, качественное предложение, ваш поисковичок как... как этот, как лазер будет искать подтверждение, что это невозможно. Понимаете, как лазер вот так вот. Даже если вам будет приходить то, что вы хотите, то, что реально для вас уже вот оно, но ваше, ваше убеждение говорит, да, что ты мне рассказываешь. И вы это предложение можете выбросить, и вы его не взять во внимание. Понимаете? И когда сегодня, вот приглашая людей на консультации, на тренинги, говорю, что это просто, ребят. Ну просто это. Например, открыть свой бизнес в интернете, что в сетевой компании можно заработать легко, намного проще, чем это было 5-10 лет назад. Не-не-не-не-не, может такого быть. Или что можно консультационные услуги, допустим, делать за, за месяц можно выстроить свою работу таким образом, что ты вернешь эти инвестиции в обучение, и ты уже будешь через месяц-два, ты уже будешь эти деньги получать реальные. Но так устроена наша установка, что нет, нет. Так вот, если наш фокус на чем-то негативном, нехорошем, деструктивном засыплен, ваш мозг будет искать подтверждение. И вот, когда люди говорят, невозможно найти работу то вы будете, и действительно вам невозможно будет ее найти. Мы на тренингах, на денежных тренингах, на разных других тренингах, разных, которые я провожу, трансформационных, мы убираем эти убеждения и меняем и людей. Откуда-то все приходит в жизнь, потому что меняется в мозге, меняется в теле. Если люди говорят, единственный выходной, единственный хороший день – это пятница, все остальные – это… И человек привыкает к тому, что вот пятница – это хороший день. Дальше. Чест, большие деньги честным путем не заработаешь. Такое есть убеждение еще с, с советских времен. Кто это знает? Кто это слышал? Поставьте троечку в чат. Потому что большие деньги, большие проблемы. И не, было, не, были, богаты, не были богаты, нечего и начинать. Кто это слышал, кто помнит? Вот сейчас фокус внимания ваш. Поставьте, пожалуйста, троечку в чат. Угу, спасибо большое. Поехали дальше. Теперь смотрите. Тот, кто хочет, допустим, снять лишний вес, он говорит, это невозможно. Я пробовала или пробовал надолго, ну, как-то я там мучил себя диетами, и у меня не получается много денег надо много там еще чего-то надо и человек даже и не пробует потому что у него убеждения сидит что этого нельзя сделать на самом деле там есть какая-то психотерапевтическая проблема там какая-то боль там где какая-то компенсация ну и конечно у же, человека есть такое убеждение и он э, считает что и так слава богу или например путешествие это дорого и очень тяжело и вообще это невозможно путешествовать. Как это путешествовать, зарабатывать? Да нет, ну такого быть не может. Человек говорит: да ну смотри, 21 век, он ну, смотри, интернет уже вовсю работает. Включитесь, пожалуйста, люди добрые. Не-не-не-не-не, это нереально. Человек ушел, и через какое-то время, когда эти, эта информация подтверждается, человек говорит, ой, точно, я же об этом слышала еще три года назад. Но вот так у нас все сидят. Все сидят. Что, мол, выехать из своей страны без знания иностранного языка, это тяжело, это не получится, это страшно. И можно список продолжить. Согласны? У кого есть эти списки, выписывайте в конце, сейчас у нас будут еще практики. Итак, как работать с этим фокусом внимания? Смотрите, когда мы меняемся, меняются наши желания, мечты, привычки, и фокус тоже меняется. Поэтому желательно делать анализ раз в год, раз в полгода, раз в три месяца, раз в месяц. А еще лучше я даю на своих тренингах такую практику секретную вам даю. Кто сделает, кто сделает вам повезет, а кто не сделает, ну, это вам решать. Каждый день вести дневник. Вот что сегодня я сделала или сделала, какие у меня результаты, за что я себе благодарна, за что я благодарна тем людям, которые со мной жизнь пересекла меня, как я достиг к своей цели там у вас же должна быть на 7 дней цель, на месяц, на 3 месяца, на год. Я думаю, что у каждого резомыслящего человека должна быть такая цель, иначе мы как, ну, как животные плаваем, если у нас в фокусе нет чего мы хотим. Поэтому цели должны быть, записаны конкретные запросы, книга-инструкция у вас уже есть, у кого нет, напишите, и у вас эта книга-инструкция будет чтобы вы написали правильно и сделали, потому что иначе мы просто животные, просто услышите меня. Так вот, что нужно делать? Делать анализ. О чем вы думаете, на чем концентрируетесь, фокусируетесь, когда вы имеете вот то, что вы имеете? Потому что это будет влиять на нашу завтрашний день, на нашу жизнь в целом. А теперь внимание, в нашей голове сидит, от 60 тысяч до 75 тысяч мыслей, мыслей в каждый день. И эти мысли, внимание, повторяются изо дня в день. Вот запомните эти цифры. 60-75 тысяч мыслей в день. Это посчитала наука. А теперь представьте себе, что, это, что эти 95% мыслей негативные, и крутятся они каждый день. Не такая работа, не такие люди вокруг меня, не такие отношения, не такая жизнь, не такой мир, нет возможностей и так далее. Как вы думаете, этот человек счастливый будет счастливым? Как он выглядит, такой человек? Какие у него глаза, какое у него настроение, какая у него работа, какая у человека энергетика? Вот поэтому я даю простые практики, чтобы вы их делали регулярно, чтобы вы могли чуточку менять, постепенно менять, потому что резко поменять – это тяжело, это тяжелые откаты. И вот эти три энергетические практики давала на каждый день, книгу, инструкцию это, – это не переход в… Это недорогие программы, но надо хоть по чуть-чуть что-то делать, согласны? Даже если у вас есть уже… Вы что-то знаете много, то те, те знания, которые сейчас… Даю выжимку для того, чтобы вы их применяли. Они вам, о, как поменяют вашу жизнь. А теперь представьте себе другого человека. Сделать что-то классное, интересное, полезное. Этот человек занимается с удовольствием спортом, идет на любимую работу, общается с людьми, открыт, улыбается, благодарит, делает комплименты. И этот человек просто взял за привычку держать это в фокусе внимания. И эти, этот человек тоже и обижается, и, и там злится иногда, и, и смеется, и все, что. Но он больше держит в фокусе внимания вот такие мысли. Поэтому на чем мы фокусируемся, то у нас и получается. Как понять, на чем сейчас ваш фокус? А вот теперь практика. Напишите список ключевых сфер своей жизни и напротив каждой напишите что вы о ней думаете например работа самореализация я думаю что работа моя интересная или я думаю что работа моя не интересная Классную работу найти легко или классную работу найти невозможно, тяжело. И почувствуйте, когда вы написали «тяжело» и почувствуйте в теле, что происходит. Когда вы написали «классную работу найти легко» и тоже к телу прислушайтесь. А это уже упала программа в тело. Или мой руководитель, работодатель заинтересован в моем развитии. В том, чтобы я больше получал, получала. Или же мой руководитель, работодатель, заинтересован только в том, чтобы деньги, деньги, деньги, ему только деньги. И почувствуйте разницу. В чере. Команда, коллектив может работать весело и эффективно. Или коллектив работает как попало, им все равно, и они, они безответственны. Понимаете, даже если там в коллективе есть, например, там люди, которые неэффективны и работают как попало, одна установка от того, что коллектив может работать весело, эффективно и слаженно, уже будет вас наводить на мысли, а как вам нужно сделать, чтобы люди работали эффективно. Понимаете? а когда вы говорите то негативно вы будете получать ответы например не смотрите на зеленую обезьяну и все вот это не сознание мозг понимает а подсознание, воспринимает как зеленую обезьяну. И вы ищете, вот как вначале практика была у нас про розовую, да, и вы ищете зеленую обезьяну. При этом понимаете, что это абсурд. Поэтому, когда вы это распишите, напишите себе, ответьте честно, нравится ли вам то, что вы видите, и что вам хочется видеть, хочется изменить. И вот мысли, которые вы выпишете, они привели вас той жизни, которая у вас сегодня есть. Или, например, вот у нас в тренинге о денежном, скоро у нас будет денежный мастер-класс, как больше получать деньги, убрать свои тараканы из головы. Вот там у нас такая одна из множества практик такая есть. Вот упал, ой, к деньгам, нашел 10 копеек, о, 10 тысяч придет. На улице, на улице нашли, там 5 копеек, наклонились и с радостью, вау, к деньгам. И вам все равно что на вас смотрят со стороны, что думают. Потому что мы что, а что подумают, а что скажут? Ой, а как это, а как это, а как это? Есть такое? Поэтому, друзья мои, мы сами можем создавать свой новый фокус внимания. Напишите для себя, это вам будет такая вот рекомендация, если хотите, конечно, на чем вы действительно хотите сфокусироваться и в каждой сфере. И обратите внимание на формулировку своих мыслей, и выражайте их в позитивной форме. Когда вы говорите, я не хочу болеть, на самом деле вы говорите, что я хочу болеть. Или э, мы часто говорим, не болей. Мы на самом деле человека программируем на болезнь, даже не желая этого. Потому что сознание не, не понимает, а вот эти 95% без подсознания, оно говорит, болей. Да, это тоже такая штука, просто это знать. Сфок... Нужно про... формировать свои запросы в позитивном ключе, без приставки «нет». Или «у меня не болит спина». Вы говорите, что у вас, И у вас фокус внимания на розовое обезьяне или на зеленый обезьянь, на том, что болит спина. Понимаете? Поэтому у меня здоровая спина. итак раз, и спинку выровняли, да? Поэтому э, просто... Или, например, не разлей воду. И, как вы замечали, или только подумали, ой, бы не упало там что-то, раз и упало. Замечали? Или не, вступай, или не вступи в лужу. Особенно родители детей. Там на, насчет не не беги заблудишься не беги упадешь не беги там черный дядька с бородой из-за не будешь слушаться черный дядька за, за, значит придет из-за угла и так далее вот это все наши вот такие вот программы фокусировки на том что мы что мы с вами сами себе организовываем поэтому вот отслеживайте на мастер-классе 3 числа я дам для тех, кто хочет более глубоко поработать, чтобы, мы ну, будем делать еще такие глубокие практики, уже кто захочет прийти, дам мастер-класс, где будет много таких практик конкретных уже, да, под, за ваши запросы про деньги, про любовь, про отношения, про здоровье, что вы себя могли запрограммировать. Кому было бы интересно, кому это интересно, поставьте мне. И 3, -3 числа мы пригласим вас на закрытый мастер-класс. Я там более детально. У нашего мозга есть свои алгоритмы работы, и стоит их учитывать, работая над собой и своим фокусом внимания. Вы слышали, там, где фокус внимания, там наша энергия. Правда? Но мы знаем... А применять мы это не применяем. Выходим на множество разных тренингов, курсов, вебинаров, забираем кучу времени у себя, но фокуса внимания нашего нет. Когда мы ходим на бесконечное обучение, мы на самом деле кормим свой самосаботаж. Потому что у нас нет конкретной цели, а даже если она и есть, и люди не делают, у них есть какой-то бессознательный крюк. То, что, бо... что не пускает. Ну, например, э, я боюсь. Э, я не делаю, потому что я боюсь выступать. И тут вы осознаете, что вы боитесь выступать, потому что мысль вошла в детство. А там э, перед, э, перед классом, например, там кто-то у вас, э, вы смея, учительница, может быть, и у вас остался вот этот страх. Поэтому... Вот, вот эти моменты ⁇ это глубокие моменты. И мы можем просто четко понимать, прежде всего, фокусироваться на том, что вы хотите. И даже если вы уже увидели, что вы четко все правильно сделали, ну уже это 50%, что вы пойдете и будете делать, и вам уже будет приходить больше. Вы не будете распылять свою энергию, она будет ваша энергия только для того, что вам надо. В книге инструкции, как грамотно формулировать свои запросы, там четко есть практика, которая говорит о следующем: запишите все, чего вы хотите, в деталях, как вы выглядите, конкретику, во что одеты, кто рядом, где вы, что окружает, что вы чувствуете при этом и в настоящем времени. И записать эти свои запросы вот прямо, вот прям ручкой. Ручкой и рукой, понимаете? Потому что рука — это часть вашего бессознательного, а бессознательное — это наше тело. И когда вы фокусируетесь, пишете, и вы пишете много, тогда мозг забыл, он же быстро забывает. Но тело ваше, вот у вас как электростанция, вот правильно записанное, понятное дело, вас будет вести, притягивать то, чего вы хотите. Но это нужно учиться, мои дорогие друзья, и перестать использовать большое количество знаний, загружать свою голову. Но Должны быть свои желания, свои цели и свои хотелки. четко сформулированы. Иначе вас через подкорку, через клиповое мышление, через ваши фибры, которые будут идти к вам, они, мы так устроены, будут загружать те люди, свои желания, которые хотят вас использовать, другие. Мы часто фокусируемся на прошлом, мечтаем о будущем, и не живем настоящим. Именно поэтому важно уметь прошлое оставлять, а это уже работа в психотерапии, четко понимать, чего вы хотите, записать и забыть, и жить жить в настоящем. И самое интересное, что люди часто циклятся на прошлом и забывают, что то, что прошлое и то, что будущее – Одна, часть мозга, одна и та же часть мозга за это отвечает. Если вы вспоминаете о том, если вы хотите, допустим, себе повысить свои доходы, и у вас не получается, то у вас есть в прошлом какая-то боль ваша или ваших, вашего окружения, связанных через нас с вами, потому что мы наши отношения с Богом – это наши отношения с людьми друг с другом. И мы эмоциональным фоном, мы с ними встречаем, мы, отвечаем, мы переживаем что-то. И вот тут у нас сидит куча-куча чужого, и не нашего но зациклено на, допустим, кому вы что-то не отдали, вам что-то, кто-то вас обманул, кто-то кого-то что-то украл, были какие-то китки, это что касается денег. И поэтому вас тоже не пускает наверх туда, чего вы хотите. Или второй момент, если касаемо отношений, например. Девушка хочет красивых, здоровых отношений, она вспоминает прошлые, или парень, или девушка, вспоминает прошлые обиды, она вроде как умом понимает, что она, я уже отпустила, а тело это держит. Поэтому здесь тоже мы находим, локализуем, знаете, как в операционном, как операция, вскрываем, убираем этот, как бы, нездоровый орган, вымываем полость, зашиваем и вставляем туда что-то такое, хорошее, светлое, то, что вы хотите. Потому что так устроены мы. Но вот не бывает по-другому. Поэтому многие люди много распыляются на знания, но не понимают, что... Одна из, одна из причин, почему мы много учимся, это страх или какие-то бессознательные ограничения. Поэтому одна и та, та, же, та же часть мозга, гардекюлярная информация отвечает за прошлое, на чем мы циклимся. Есть такое выражение, зациклился, да, и на будущее. Поэтому нужно отпускать прошлое, четко формулировать будущее, записать. И отпустить, и делать то, что надо, находиться в моменте здесь и сейчас. А таких практик я вам даю уже тоже, вы уже видели, и еще там много только делаете Но когда опять же вы делаете эти практики, но у вас не закрыты какие-то там бреши энергетические, значит, это тоже будет работать неэффективно. Поэтому, как изменить ваше восприятие людей? Вот еще да, такую практику э, вы будете делать. Но я вам скажу, что без, на бесплатное люди, как правило, ничего не делают. Ну так мы устроены. Они, это не ценно. Но тем не менее я делюсь, И а вдруг кто-то из вас будет сознательный и это сделает. Так, сделайте такую э, практику еще. Напишите в столбик список качеств, которые вам нравятся в людях. И можете выписывать столько, сколько захотите. И напротив каждого качества напишите, почему это для вас важно. Пока вы будете писать, почему это для вас важно, вы будете прописывать свои ценности этого, это то, что управляет нашей жизнью, по сути, в вашей в данном случае, когда будете писать. И третье, проявляйте потихоньку эти качества, которые вы хотите видеть в других людей. И вы заметите, как постоянно все больше и больше вы таких людей будете притягивать в свою жизнь. Понимаете? А того, на чем вы сфокусированы, если все мужики козлы, то и будут попадаться козлы. Если все бабы дуры, продажные там и что такое я не слушаю в консультациях от э, наших людей, это нормально, мы открываемся и убираем вот эту свою хлам из головы. Вот, вот то, на чем вы сфокусированы, то от того будет зависеть, как вы воспринимаете, и, и так это будет вас в жизни вашей проявляться. Это будет или огорчать вашу жизнь, или радовать. Дальше. Чем больше вы будете уделять вот такому вот внутреннему диалогу, конкретно управлению вот своим фокусом внимания, тем быстрее артикулярная формация очень быстро тренируется. Вообще человек – это животное. Человек – это Павлова, это Павлова никто не, не отменял. Но у человека есть высшая нервная деятельность, артикулярная формация, на которую, которую мы можем управлять. Чего делать не может высшая нервная деятельность у, у животного? Нет. И у человека есть тот вид высшей нервной деятельности, которая отвечает за вот эти вот достижения в жизни и вот так называемую духовную нашу жизнь и так далее. Поэтому много существует классных практик, их надо делать. Однако я бы хотела ваше внимание вот на что акцентировать. Напишите, пожалуйста, кому из вас сегодняшняя наша встреча была полезной. И на... на на прощание, сегодня 1 сентября, Днем Знаний. Как использовать знания для качества жизни, чтобы в них не утонуть? Так назывался у нас, наш, называется наш мастер-класс. 3 числа я решила провести для вас, для тех, кому интересно, решила провести для вас мастер-класс, где уже для узкого круга людей, это будет закрытый мастер-класс, стоимость его символическая. опять же говорю, даю материалы, чтобы вы попробовали, потому что бесплатно люди не делают. Вот многие из вас, вот те, кто услышали, я думаю, что будет, может, один человек делать то, что я сказал. Ну так мы устроены. Ну, ну это не хорошо, не плохо. Только когда люди пла платят, фокусируются, за что они заплатили, почему им для них это важно, тогда они что-то больше делают. Поэтому 3 числа я дам э, глубокие практики, очень глубокие практики. Касаемо денег, вы сфокусируйте внимание, чего вы хотите, сколько и зачем. Я дам практику на проработку своих ограничивающих убеждений, тоже с фокусом внимания. Вы, вы очень многое вещи удивитесь. Тот, кто хочет встретить своего половинку, своего любимого человека. Также люди э, плавают в этих знаниях. На сайтах знаком с одни придурки. Там нет мужчин, там нет женщин, там вообще непонятно кто. Там одни маньяки, там одни виртуалы. Им только деньги подавай или женщины, мужчины говорят, а женщины говорят, там одни, там какие-то там тоже пишут все, что попало. Поэтому у нас, вот что у нас в фокусе, то мы и получаем. Поэтому я дам конкретные практики, конкретные практики, и кому интересно, пишите плюс, и тот, кто захочет, значит, 3 числа я приглашаю вас на закрытый мастер-класс с более детальными практиками только тогда когда вы фокусируете свое внимание на том чего вы хотите и для чего вам это надо ты начинает работать насколько вам было полезно сегодняшняя наша встреча 1 сентября в день знаний напишите пожалуйста от единички до 10. и помните люди которые отвечают которые адекватны, умеющие быть благодарными тем людям приходит намного больше я вас благодарю с помощью вас я Смотрю, что вам интересно. Я обучаюсь сама, обучаю вас. С днем знаний и до следующей встречи на нашем мастер-классе, закрытом мастер-классе, 3 сентября, 19 часов. Приглашение получите отдельно. Пока-пока. Всех благ. Спасибо вам.